Приехал за машиной, а она разукомплектована. Конкурсный говорит, не устраивает, отказывайся. Но я потеряю задаток, что делать? Друзья, если у вас случилась такая ситуация, что вы сначала осмотрели имущество, а после участия с объектом что-то не так, вам нужно написать жалобу в СРО. Нужно им и позвонить, и отправить письменный запрос. Самое главное, чтобы в отчете оценщика и в документации к торгам не было написано, что машина была разукомплектована изначально. А вот если есть расхождение по факту с отчетом оценщика, машина на самом деле находится в другом состоянии, вы спокойно можете пожаловаться в СРО и требовать отмены торгов.